Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сегодня я расскажу вам про новый девайс от компании Spire под названием Nautilus Prime X. Девайс поставляется вот в такой вот картонной и довольно большой упаковке. На лицевой стороне изображен сам девайс, есть логотип компании и название девайса. Также указан цвет, который ждет нас внутри. На противоположной стороне у нас, как всегда, технические характеристики и комплектации. Открыв коробку, мы первым делом видим девайс с предустановленным картриджем и испарителем. Под поролоном располагается кабель USB Type-C, дополнительный картридж с испарителем и небольшая инструкция. Nautilus X представляет собой подмод средних габаритов. Корпус изготовлен из металла, а часть вейпа покрывает кожа с оттиском названия девайса. Плавные четкие линии придают вейпу строгий и дорогой внешний вид. На одной из боковых сторон разместилась довольно большая и удобная кнопка Fire, а чуть ниже располагаются кнопки управления плюс и минус. Большой цветной дисплей находится на меньшей грани устройства. Кнопка Fire разместилась в слегка необычном месте, поэтому при парении девайс придется держать боком. Чуть выше экрана разместилась настоящая регулировка обдува. Настраивается она очень просто при помощи специального рычажка. А чуть выше рычажка располагается окошко, через которое можно отслеживать количество жидкости. Nautilus работает на аккумуляторах формата 18650. Для их установки снизу предусмотрена специальная откидная крышка. Заряжать аккумуляторы можно непосредственно в самом девайсе через порт USB-C силой тока в 2 А. Это довольно быстро, и обычный аккумулятор будет заряжаться примерно час 20-30 Среди режимов парения встречается варивольт, вариватт, байпас и автоматический режим. Автоматический режим отлично подойдет для новичков, поскольку при установке картриджа девайс понимает, что это за испаритель и выставляет нужную мощность. И больше вы никак не поставите, тем самым не сожжете новый испаритель. А если же вы сами хотите регулировать мощность, то для вас есть режим вариватт с максимальной мощностью 60 ватт. Данный девайс поддерживает намотки от 0,1 до 3,5 Ом. Это довольно большая разбежка, так что сюда станет практически любая спираль. Теперь пришло время поговорить про картриджи. В стандартной комплектации можно найти два различных картриджа, один из которых совместим с испарителями для наутилуса, а второй с испарителями серии BP. Объем картриджа просто монструозный и составляет от 4 до 4,5 мл. Также на этот девайс можно приобрести обслуживаемый испаритель, а если его мало, то можно купить RDTA-картридж, который рассчитан на одну спираль. Ну и даже это не все. Aspire предлагает адаптер с 510-м коннектором, на который можно накрутить самые обычные атомайзеры. Как я уже говорил раньше, данный девайс отлично подойдет вообще любому пользователю. У него огромный объем картриджа, он довольно вкусный, классно передает никотин, у него большой функционал и самое главное, у него сменные аккумуляторы. Данной функции, к сожалению, обделено большинство современных подсистем. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.